Правая нога мягко нажимает или отпускает педаль газа, периодически перемещается на педаль тормоза и затем возвращается обратно. Левая нога водителя предназначена для работы только одной педалью – педалью сцепления.